Так вот, у меня будет новый адрес, я его помещу в паблике, и вы можете написать мне письмо, я на него обязательно отвечу. Я просто думаю, что сейчас, ну когда пишешь, тогда очень сосредотачиваешься, там в социальных сетях это совершенно не так, это как бы мимоходом, а в письмах хочется чего-то большего написать. Пожалуйста, потрапись ответом. Я очень жду обратного письма. Найду в заначке старые сигареты и до утра засяду в окна. Прости, что я вот так с конца в начале, но думать можно только об одном. Мне кажется, что мы с тобой совпали. И вряд ли это просто разорвем. Всего прошло какие-то две недели. А мне час час мерещится, как век. Я раньше и не думал, в самом деле, Что так бывает нужен человек. Как на душе взорвалась Херосима, И прямо в сердце хлынул талый снег. Мне промолчать уже невыносимо, И не сдержать потоки этих рек. Прошу тебя, ответь мне, умоляю, Не знаю, как точнее рассказать, того, кто от любви идет по краю. Молчание способно убивать.